Всем привет, музыкмены! На связи магазин Rock'n'Roll. Меня зовут Глеб, и я уже давно хотел вам рассказать о двух гитарах, которые прекрасно подойдут для гитаристов-любителей. Это гитары Cort d 810 и Naranda DG220. Пожалуй, сразу оговорюсь, что обе модели, которые мы рассматриваем в рамках данного видео, стоимостью до 10 тысяч рублей. Так что приобрести их сможет абсолютно каждый, кто решил во что бы то ни стало научиться играть на гитаре. Спросите, где можно приобрести эти гитары? Все просто. По ссылкам, что я закрепил в описании к этому видео. Пользуйтесь на здоровье! Ну а начнем мы наше знакомство с гитары на randa DG220. Несмотря на свою невысокую стоимость, эта гитара выглядит как действительно дорогой инструмент. По корпусу и грифу гитары тянется белая окантовка, что визуально добавляет несколько тысяч рублей к стоимости гитары Ла глянцевый сверкающий добавляет гитаре гламура на все 102 балла инкрустация в виде точек алки хромированный корпус дредноут но внешний вид внешним видом что по дереву спросите вы верхняя дека ламинат ели задняя дека и обечайка ламинат катальпа бунге Гриф сделан по всем лекалам небезызвестный Гипсон из красного дерева. Накладка и струну держатель из палисандра. Наранда DG220 существует в двух вариантах. Первый это стандартный дредноут. И второй вариант это тоже dreadnought только с вырезом котовый. Для чего нужен данный вырез, я рассказывал вот в этом видео, вот, которое здесь, здесь появилось. Переходите, изучайте. Это очень важная информация. Вариантов окраса этой гитары огромное множество. Есть в натуральном свете, в красном, самбёрст черном очень много вариантов. В общем есть из чего выбрать. Послушаем ее в конце видео вместе со второй гитарой о которой сейчас и пойдет речь. Cort AD 810 очень часто покупают в качестве первой гитары и на это, как мне кажется, две причины. Первая причина – гитара достойно звучит за свои небольшие деньги. Вторая причина – это черный матовый цвет инструмента. Очевидно, что производители делали эту гитару для настоящих металлистов. Но цвет говорит сам за себя – черный, матовый. Однако, по моим наблюдениям, и простым обывателям он приходится по вкусу. Но это не говорит о том, что гитара существует только в таком исполнении. Есть как в натуральном цвете, так и самберст. Причем у тех вариантов еще добавлена черная контовка по корпусу смотрится элегантно. Кстати, дизайн у этой гитары достаточно строгий. Нет по корпусу и по грифу абсолютно никаких украшалок, разве что розетка обведена белыми линиями и добавлен пикгард. А, ну и логотип компании виден со 100 метров. А так, в принципе, все. А, ну еще и колки хромированные и закрытого типа. В принципе, ровно как и на той гитаре, что была ранее в обзоре. А вот материалы корпуса немного отличаются. Гриф красное дерево, задняя дека и обечайка из ламината красного дерева, но вот передняя дека из ламината ели. Вот. Ну и накладка, и Бриш с палисандра. Вообще, придраться к отделке данных инструментов очень сложно в силу их невысокой стоимости. Но хочу заметить, что обе гитары за свои деньги, я напоминаю, что это до 10 тысяч рублей, сделаны вполне годно. Но как же они все-таки звучат? же хорошо как сделаны или уныло давайте собственно их и послушаем ну а вы уже напишите в комментарии какая на ваш взгляд гитара звучит лучше ну и ответьте на этот же вопрос вот здесь вот в голосовалке который я оставлю нам реально очень интересно узнать что вы на самом деле думаете Ну что, как вам звук? Надеюсь, вы не забыли об этом написать в комментарии, как я просил ранее. Мое же субъективное мнение таково, я удивлен, но обе гитары звучат в принципе, в принципе, неплохо. Да, если не ставить каких-то небывалых высот для этих гитар, типа, чтобы они звучали как инструменты классом а профи или полу-про, какой-нибудь среднячок, они провалятся по всему спектру звука. Они, ну, не смогут так звучать, как, как гитары за 70 тысяч рублей или там за 100, за 200. Понятное дело. Но, как вариант до 10, эти гитары звучат очень даже неплохо. Но все-таки один фаворит есть. По моему субъективному мнению, кор звучит чуточку выигрышнее. Он больше наполнен различными обертонами и больше наполнен какими-то вкусными такими вот... Как сказать-то... Короче, звук у него более вкусный. В то время как Норанда звучит заметнее громче. Но все-таки корт выделяется басом, корт выделяется серединкой и высокими частотами. У Наранды классно и верха, и середина. Вот прямо в миксе она будет слушаться очень классно. Если же вы будете петь сольно, то для того, чтобы гитара заполняла низ и как-то подрезала еще верха... Врывалась в ней верха, я бы взял бы, наверное, для себя корт. Объективнее он звучит чуть-чуть получше. Стоит чуть-чуть подороже, звучит чуть-чуть получше. Но с другой стороны, с другой стороны, вот ты берешь на ранду. И она красивая. С ней не стыдно пойти в поход. Не стыдно пойти к костручевой. Не рекомендую делать, значит, инструменту придет конец. Любому инструменту придет конец, если выходить с ним возле костра тусоваться. Запомните. Советскую гитару берите, идите к острову. Эти гитары лучше не стоят, иначе пойдете к мастеру. Доводить гриф. У нас в такой магазине работает. Зовут Алексей. По кличке Борода. Вот он мутит у нас инструменты. Так что, если с вашим инструментом что-то не так, приходите, он... Подскажешь, что делать. Возвращаемся к гитарам. Наранда очень красиво выглядит. Вот прям реально статный инструмент. В принципе, как первая гитара, да почему нет? Да, чуть-чуть пустые басы, но блин, не из-за одних же басов мы покупаем гитару. Правильно, это весь спектр звука. Я повторюсь: эта гитара будет хорошо играться в микс. То есть, если у вас есть отдельный гитарист дополнительный, есть, допустим, басист, который играет там на, акусти... на акустическом басе, либо еще на каком-нибудь другом. Классно будет. Серединка хорошая, есть верха. Все, будет заполнять пространство. Повторюсь, код подойдет для сольного исполнения. Ну и опять же, мои слова не панацея. Я лишь говорю только то, что я ощутил во время игры на данных гитарах. Что вы почувствуете, как вам лягут эти инструменты? Это будет совершенно другое. По мне они обе удобные. Свой вывод о инструментах вы можете сделать сами, буквально послушав их в сравнении, которое я сделал Вот чуть-чуть чуть-чуть раньше этого момента, где я сейчас с вами разговариваю. Поэтому, если пропустили, отматывайте на тайм-код, который сейчас вы увидите на экранах, и снова слушайте. А потом пишите в комментариях, какая гитара вам все-таки больше понравилась. Ну и не забывайте открыть описание к этому видео. Все полезные ссылки на эти гитары, на наши социальные сети, все вот там. Вот, переходите и чекайте, может чего-то приглядиться. Ну и пишите в комментарии, какие бы вы хотели видеть рубрики. Вдруг вам хотелось бы сравнить дешевую гитару и мега дорогую гитару. Или вам хотелось бы сравнить электрухи, к примеру. Синглы против хамбакеров, либо еще что-то, либо сравнение микрофонов. В общем, просто берете и пишете. А мы уже основываясь на этом, делаем какие-то выводы и делаем для вас контент, чтобы он вам был интересен, чтобы вы его смотрели, лайкали, как это видео, и делились им, как этим видео в своей любимой социальной сети. Не забывайте подписаться на этот канал. Это был магазин Rock'n'Roll. Меня звали Глеб. И увидимся в новых видео, Мюзикмены. Пока, ребят. Пока.